Очень вкусно. Конечно, это намного проще и намного быстрее, чем мелко резать все овощи, тереть их на терке, потом обжаривать, а потом еще что-то с ними делать. Мой способ показывает, как можно быстро и в то же время вкусно приготовить много консервации, много закруток на зиму, потому что, конечно же, все э, готовят консервацию, именно девочки и женщины, и никто им не хочет помогать. Поэтому я показал способ, как легко и быстро это все сделать привет друзья привет мои дорогие подписчики сегодня я хочу приготовить икру из баклажанов или икру из синеньких это классная закуска на зиму и даже летом но дело в том что как всегда есть миллион разных рецептов и люди которые хотят кушать классные икры не знают какой рецепт выбрать лучше много рецептов очень хороших все они различаются именно тем способом какой у вас есть агрегат дома чтобы эту игру можно было приготовить или духовка или газовая плита или что-то еще поэтому сейчас я буду показывать вариант который будет именно очень вкусным но в то же время его можно делать почти в промышленных масштабах то есть когда у вас большая семья или вы любите не растягивать консервацию на пол лета а за один день сделать много закруток одного вида чтобы это было легко быстро и даже без усилий. Поэтому, друзья, смотрите, что я делаю сейчас. У меня будет вот икра из баклажанов. Это рецепт очень простой и здесь абсолютно не нужны никакие четкие пропорции. То есть, что у вас есть, к чему у вас больше лежит душа, то мы и кладем. Я использую баклажанчики, помидорчики, перчик обычный сладкий болгарский, лучок, морковка, чесночок и травка будет в конце. Общие, я думаю, какие-то общие пропорции такие. Одна часть баклажанчиков, потом идет полчасти морковки, полчасти лука, где-то еще полчасти помидорчиков, зеленого перчика или красного по вкусу. И, конечно же, кто любит остренький перчик. Но фишка в том, что для того, чтобы делать все быстро, легко... И чтобы вы не уставали, нужно процесс автоматизировать. Поэтому сейчас я все это буду перекручивать на мясорубку. Это обалденный способ. Но из-за того, что я очень себя люблю, и я хочу, чтобы моя баклажанная игра, как всегда, была шедевром, как всегда была великолепна, утонченно и супер-пупер-пупер, -пупер, поэтому мне легко взять и срезать, Икру, э, икру, шкурку с баклажанчиков. Конечно же, у меня есть замечательная помощница, Танюшенька. И она сейчас это все быстренько сделает. То же самое она сделает и с помидорчиками. То есть она их обдаст кипяточком и с них снимет шкурку. Потому что я не буду сок отдав... выдавливать через сокодавку. Я просто все это пропускаю через мясорубку. И морковку, и лучок, и перчик. Все, все через мясорубку. И даже зелень. Сейчас мы посмотрим и на зелень. Поэтому чистим. И крутим на мясорубку в отдельные посудинки для того чтобы икра получалась очень быстро нужно правильно распределить время сейчас я беру и измельчаю помидорчики на мясорубку Танюшенька вот такая умничка уже сняла с них шкурку это очень быстро заливаем их кипятком секунд на 15-20 и шкурка сама отходит измельчаю помидорчики на мясорубке и ставлю их в сковороде чтобы сок немножко выпаливался у вас помидоры очень дорогие или вы просто не хотите с ними ворочить голову конечно же самый простой вариант взять хорошую обалденную томатную пасту и ее использовать вместо томата сейчас я увариваю помидорный сок для того чтобы он стал густым следующая очередь это морковка морковку я уже порезал вот на такие полосочки и они ее на коробочку смотрите морковка за одну секунду становится вот такая классненькая не нужна никакая терка, все равно при жарке она размягчится и будет супер. Беру пятнадцатую сковороду и высыпаю сюда молотый лучок. Осторожно, может защипнуть. Вот так на мелкую терочку лучок классно потёр, поэтому все будет легко обжариваться и быстро. А сейчас я начну э крутить на мясорубочку. Перчик и сладкий болгарский, зеленый, красный и, конечно же, острый перчик. Кто любит поострее, берите побольше хорошего ядреного перчика. Морковка уже хорошенечко поджарилась. Я это все высыпаю в одну большую посудину, в которой будет готовиться икра. Смесь сладкого и острого перчика. Мы любим поострее. Да. Мы крутые перцы. А теперь, наконец-то, нашлось время заняться и самым важным. Именно баклажанчиками. Я их не замачиваю в воде, я их не солю, я просто их почистил И теперь я их буду крутить на мясорубочку. Никакой горечи здесь нет, поэтому убирать ничего не нужно. Перчики уже готовы. Поехали. И теперь, наконец-то, в эту сковороду я высыпаю половинку баклажанчиков, а вторую половинку на сковороду, в которой сейчас греется лучок. Еще пара минут, сырой аромат лука уйдет, он уже хорошенечко подрумянивается. И я на двух сковородочках тонким слоем быстро буду обжаривать синенькие. И теперь самое мое любимое. Травка, травка, травка. Петрушечка, укропчик. А здесь обалденно. Вот, вот это лимонный базилик. Это очень редкий сорт. Ну, для тех, конечно, кто не знает. А это обычный зеленый базилик. Пахнут абсолютно по-разному. И от пахнет немножко даже гвоздичкой. Таким, именно более пряным. А здесь настоящий лимончик, он даже как будто бы коктейльный. Я это все пропускаю тоже на мясорубочку и потом уже в самом конце добавляю. И, конечно же, большую пригоршню чеснечка сразу на мясорубочку, чтобы с ним не морщить голову. Баклажанчики. Вот так мало травки получилось из тех огромных пучков, какие я показывал. Все сюда. А теперь это все нужно перемешать и поставить на огонь, чтобы оно все прогрелось, чтобы... Все вкусы, ароматы переплелись. И получилась вкуснючая, обалденная икра с баклажаном или икра из синеньких. Сейчас сзади меня в двух кастрюльках уже прогревается полностью вся баклажанная игра. Как игра которую я сделал, уже очень хочется его попробовать и я готовлю смесь ароматных пряностей. Я использую совсем немножко глазички, бутончиков 5-6 на все это количество, несколько чайных ложек кориандра, зерен, черный перчик, буду молоть сейчас, немного кандари и немного майорана. А тот острый перчик, что я положил, он был совершенно не острый, поэтому сейчас я туда... Добавлю еще обалденную густую шрирачу. Это э, именно густая шрирача, которая остается после острого, супер классного соуса шрирача. Как сделать такой обалденный соус, смотрите, ссылочка вот здесь сверху. И я, конечно же, солю и добавляю сахар в икру из баклажанов. Одна часть соли, две части сахара. Если будет необходимо, то есть помидорчики будут слишком сладкие, я еще добавлю чуть-чуть уксуса все это будет по вкусу уже готовиться чтобы икра была обалденная и вкусная я нагрел банки в духовке при температуре 180 градусов сейчас банка еще достаточно горячая поэтому первую ложечку аккуратненько медленно кладу еще немножко шипела а сама икра из баклажанчиков вот здесь прогревалась солькой с пряностями минут 10-15 я померил температуру 4 градуса, поэтому она прекрасно уже прогрелась и будут баночки стоять всю зиму и радовать меня. А здесь крышечки. Эти крышки не переворачивают. Это уже Эти крышки не переворачивают. Поэтому сейчас я ставлю все это в одеялко и укутываю. Да, вчера конечно я немножко поработал вот столько получилось у меня обалденной икры из баклажанов на зиму это все на зиму и не просто на зиму а закусочка под хороший зерновой самогон. Попробуем. Цвет конечно великолепнейший отличный такой темно-оранжевый цвет Это блюдо очень хорошо, когда оно остыло. Сейчас все ароматы уже полностью переплелись. Все пряности пошли в работу. Острый перчик, баклажанчики, морковка, лучок. Все, все, все здесь пахнет именно классическим, обалденным э, ароматом консервации этих баклажанчиков. А вот здесь... Стоит обалденнейшая, красивая, вот такая классная задняя баранья нога. Завтра она будет запекаться в тандыре. Тандырчик у меня маленький, поэтому ножку я нашел малюсенькую. Если вам интересно, как приготовить вкусную баранью ногу в тандыре со свежим размаринчиком и с чесночком, смотрите, ссылочка вот здесь сверху. Все? Не все. Ничего, если зимой только открывать, можно мне попробовать икры? Да. Это же мое любимое блюдо. Конечно же. Попробуй, пожалуйста. А остренькое? М -м. Ага. Класс. Спасибо. Теперь все. Теперь все. Пока.